Из-за гор горы едут мазоры, Едут-едут-едут мазор ручки, вязду-вязду два Едут-едут-едут мазор ручки, вязду-вязду два веночка. Венок золотой. Приехала Мазур Ваши руки дур Приехала Мазур Ваши руки дур Стук, брякала кошечка Выдивая на крыльцо Стук, брякова кошечка Выдивая на крыльцо Дай коню воды Дай коню воды Дай коню воды Дай коню воды Не могу я встать Мне, мамаш приказала, чтоб я с парнем не стояла. Мне, мамаш приказала, чтоб я с парнем не стояла, Мама жива. Не бойся, мамаши, садись, садись нам моего, Не бойся, мамаши, сойдется нам, моего, что я чья это девчонка, хорошая черноброво, что чья яц за девчонка, хорошая черноброва. Что и с парнем ехала. Е -е -е -е -е, с, с парнем ехала. С парнем ехала. С парнем ехала. Оставайтесь дома, берегите себя.